Сегодня я посмотрю отель Наврус, который находится недалеко от станции метро Бадамзар. Давно хотел посмотреть, как он выглядит, посмотреть, что там внутри. Ну, в общем, увидим. 20 квадрат. Вот во всех этих стандартных ряд такой такая прелесть. Это у нас вот маленький такой номерочек, уютный, компактный, три номера таких в гостинице. Так, это номер люкс, сколько квадратов он получается? 40. 40 квадратов. Да, здесь, здесь эти коннекты room, да? Или, или это соединенные помню или что? Нет, это ванная комната. А, ванная. Да. То есть здесь тоже, тоже стандартных номерах. Да, но здесь вообще, конечно, это. Небо и земля от этого были путки. Так, бильярдная комната достаточно. Достаточно достаточно. Прохладного здесь. Такая бильярдная комната, вон можно прийти и поиграть, так что приглашаю вас поиграть после заселения в отель. Так, тренажерный зал. Так, мы будем Чисто, выдержно, прохладно. Заниматься вот сейчас. Заранее звонили. Внутренний отель, внутренний бассейн, открытый, очень приятно. У нас барчик такой. Компактно, публично. Пахнет кофе, кофе. Так, со скольки работает? Завтраки проходят с 6.30 до 10.30. 6.30 до 10.30. И на сколько человек здесь одновременно? 60. 60. Дополнительно а стало. Так, завтрак шведский стол, да, у нас? Или континентальный швед? Шведский стол. Большое спасибо за.. Показ отель, очень приятно, очень милый Дай персонал. Вам да. вам да, спасибо, будем посылать и покажем да. все.